Ребята, всем привет. Доброе утро. Я только проснулся. толком не спал ночью. Сидел на всяких форумах, вопросы задавал, искал ответы, в ютубе видео смотрел. Короче, готовился к сегодняшнему дню. Итого, что я узнал. Вот эти вот моторчики, i-shifter это называется, xy-shifter это называется. Один мотор, как я уже говорил, вперед-назад кулису двигает, другой вправо-влево. Имеет два сенсора. Они бывают, там контакт плохо бывает на этих сенсорах, их нужно, во-первых, поправить, попробовать. Во-вторых, нужно убрать датчик скорости с коробки. И тогда это позволит мне, поскольку машина не будет чувствовать скорость, это позволит мне ну, какое-то расстояние -то проехать. Может быть, я смогу передвинуться на более какое-то удобное место, на какую-то парковку, где я смогу вот этим всем заниматься. Ну, то есть, в принципе, говорят, очень много может быть причин, прямо достаточно много. Настолько много, что, например, у человека была ошибка по коробке. Просто не работал датчик двери пассажирской машина не чувствовала, что закрыта дверь и не позволяла ехать транспортному средству, представляете такая даже история бывает, короче задача ясна, буду заниматься ребят, ну что, начнем с малого купил я вот такую канистру Full Synthetic Automatic Transmission Fluid купил я специальный насос, ручной, видите у меня по-моему был, но на всякий случай куплю, чтобы сюда больше не возвращаться вот такой ручной насос, потому что там неудобно, там такая крышечка есть сбоку, шестигранник на шестигранник который, вот кстати шестигранники на всякий случай купил, у меня есть, но тоже пусть будут чтобы сюда больше не возвращаться крышечка под шестигранник, вот его, ее сейчас откручу и туда я буду насосом заливать масло ребята оказывается масляная пробка это не шестигранник, это квадратик, и вот я сейчас вот такую вот конструкцию выпилил это болт. Вот здесь я его подпилил на квадрат болгаркой. И, соответственно, два, две гайки закрутил, чтобы я среднюю мог выкручивать, пытаться. Гайка проворачивается. Надо больше конструкции выпиливать. Сейчас из большего болта попробую сделать. Найду примере. Опять не хочет. В общем, ребят, пока все тщетно. весь. Чумазый, грязный, но я не унываю. В общем, что я сейчас сделал? Масло удалить у меня так не получилось, потому что я не смог открутить а, вот этот болт. Сейчас надо купить. Я вот вырезал квадратик, какой мне нужен. Дальше я отключил датчик скорости. Мне посоветовали его отключить. Отключил я. Дальше я потрогал вот эти провода на клемы, клемы очистил, почистил. Не помогло. С датчика провода. Вот на, на XY-шифтере есть такие два сенсора. Вот их я по, почистил, подергал. Не помогло. Скорее всего, надо их менять, эти сенсоры. Поэтому что я сейчас буду делать? Довольно сложно их снизу поменять. Там надо проглазить перед под карданом. Видите, я подлез весь, поцарапался под карданом. И там прям очень неудобно. Поэтому я сейчас вот эти полы снимаю. Там есть специальный лючок. Я этот лючок откручу. И потом буду снимать вот эти два датчика. И после этого буду где-то эти датчики искать и менять только такой вариант, других вариантов нет короче, ребят, тема такая смотрите, я вам уже рассказал, что я сделал блин, уже все руки подрал дальше я пошел следующим путем у меня имеется два спид-сенсора на траке, на коробке и два, я уже, блин, весь Google просто перерыл, все ролики на ютубе пересмотрел но это хорошо, потому что я таким образом разбираюсь Знаете, столкнулся с проблемой, я разбираюсь Дальше у меня есть вот этот xy shifter Два моторчика, которые двигают один вперед, другой влево-вправо Вперед-назад, влево вправо вперед За место меня, за место ручной коробки На них есть еще два датчика Датчики i-шифтера они называются И сами i-шифтеры, соответственно Методом исключения, поскольку других вариантов нет У меня нет электриков Я звоню, все заняты, кто-то не отвечает Я только один остаюсь мы приходим к тому, что нам надо делать что? Поменять два сенсора, они недорогие, по 40 баксов. Я их нашел в наличии за 40 километров. Либо менять два датчика на i либо, в конце концов, i сам менять. Я разобрал полы, вот здесь специальный лючок есть. Вот он, i вот эти два мотора, которые двигают вперед-назад. Вот этот, вот этот справа влево двигает нашу коробку За место меня, чтобы я ручкой здесь не переключал На нем есть два датчика Вот эти датчики, ребят вот, вот один датчик и вот здесь стоит второй датчик Я сейчас взял просто вот эти вот датчики Пошевелил, я их хочу снять Хотел снять Для того, чтобы а, а, сейчас повезти их и купить Такие же точно Но что случилось, ребята Я их пошевелил контакты, Контакты Немножечко все, пожалуйста, контакты немножечко в себя пришли. И все, вот он, сервис не горит. Я беру на мануал, переключаю. Моторчик спокойно переключает. Я беру, включая вторую. Включается. Третья, первое. Первая переключается. Вторая в мануале переключается. Нейтралка включается. Еще раз, драйвинг. Моторы включают. Все, проблем, ребят, нет. Черт возьми, сколько мне это труда стоило. Сейчас я попробую здесь еще прокатнусь, И если реально все четко, все ровно, то... Мы победили с вами. Приехала полиция, ребят. Спасибо. Спасибо. помоем. Вот и все, ребята. Короче, винты подъехали. Мужик женщиной. Говорят, здорово, чувак. Что случилось? Я говорю, да я уже отремонтировал. Я говорю, вот видите, показываем свои руки. Они говорят, нифига, женщина, говорит, полицейская. Нифига, ну ты, говорит, крутой механик. говорит, я говорю, есть такое, есть такое за мной. Молодец, молодец. Нам, говорит, просто позвонили, сказали, что тут какие-то проблемы, чувак стоит. Мы вот подъехали. Все нормально, ты сейчас уезжаешь. Я говорю, я сейчас уезжаю. Ну давай. Все, ребят, первая включилась. Сейчас главное, что вторая и третья. Вторая включилась. Третья включилась. Черт возьми, ребят. Понимаете, на самом деле я не унываю по таким поводам, почему это происходит. Потому что я знаю, что сейчас я с этой проблемой столкнулся, и я точно в ней сам разберусь. Я когда папе сказал вчера, я говорю, да я вот сломался. Папа, хорошо, что у меня папа не такой, как некоторые комментаторы, которые начинают унывать, ныть там, плакать. Он говорит, Женя, ничего страшного. Ты, говорит, все уже делал. Ты трейлер свой отремонтировал, с электрикой разобрался. Ты с двигателем разобрался, двигатель тоже ремонтировал, отдавал на станцию. А вот с коробкой ты не разбирался, ты ее не делал. Поэтому, ребята, я был даже не то, чтобы я рад, но я точно не унывал. Потому что я знал, что сейчас я с коробкой разберусь. И мне это тоже больше проблем доставлять не будет. Такие дела, ребят. Едем на погрузку и выезжаем. Грузия никак не отменяется. Она не может отмениться, Грузия, ребят, понимаете? Я даже думал, если я здесь останусь надолго, а такое может быть гипотетический. но если я сам бы не разобрался, все сенсоры поменял, и мне пришлось бы остаться, то я бы от трек оставил бы, а сам бы улетел к вам, ребята, потому что наша встреча – это священное что-то. Поехали. В общем, забираю, ребят, крайний автомобиль. Малибу роли. Надел специальную куртку, чтобы таким грязным <смех> механиком, крутым механиком, как сказала женщина. Не казаться. Крутым механиком. Сейчас заберу машину и все, едем в душ. Тем временем, видите, погодка неладная. Ну и отлично. Так, машина где-то он сказал следующий билдинг. Так, ребята, делаем инспекцию. Ребята, короче говоря, то, что я с утра сделал, вот эти датчики поправил, это мне хватило где-то на целый день практически. С обеда я остановился на стоянку в обед. И вдруг, когда я подъезжал уже к стоянке, и когда опять у меня к начали переключаться на нижние, да, то у меня коробка застыла, замерла на шестой передаче и ниже не включался, Выше включалась, ниже не включалась. Я нажимаю driving, она совсем не едет, просто обороты идут, она не, ничего не включает. Нажимаю low, есть такое еще здесь, вот есть manual, а есть low, просто low, нижняя позиция. И она меня шестую включает, я шестой трогаюсь, очень-очень тяжело, естественно, в шестой передаче да. И сейчас я подъезжать уже к стоянке, соответственно, ехал долго по трассе, а, загорается теперь уже сервис. Раньше у меня не горел, первый раз загорелся с сегодняшнего утра. И тоже у меня никуда не едет, передача никакая вообще не втыкается, и он просто ошибку выдает, F написано, ошибка. Такие дела, ребят, так что я полагаю, ну я уже почти до стоянки доехал, я думаю, что я сейчас все равно помучусь, до стоянки доеду, крему скину, еще раз скину, датчики скину, ну короче, доеду я по-любому. Но факт в том, что вопрос не решился, но хотя бы временно я куда-то передвигаться могу таким образом теперь. Что, ребят, уже не так страшно, если я где-нибудь здесь встану. Что, попробуем, как думаете, на драйвинг переключиться, попробуем, что изменится? Сейчас я на первой. По идее, она должна начать переключать. Оп, и все. И она замирает. Чик-чик, чик-чик. И она вторую найти не может. И опять ошибку выдал. Все. Я встал. Опять ошибку выдает и все. На этом. Поняли? Да. То есть она вторую передачу не может найти. А вторую я проскочить никак не могу. Похоже, я сегодня здесь и останусь ночевать. Вот так не очень. Не очень порядочно. Одеваться. Похоже, некуда. Все, теперь она уже и нейтралку не хочет врубать. В общем, ребята, доброе утро. С утра я тачку свою давай заводить. Трак он завелся без проблем, но опять горит сервис. Как бы я не скидывал эти ошибки, скидывал клемму, потом скидывал эти вот датчики, сенсоры, ничего не помогает. Иногда помогает, иногда ошибка пропадает. Но как только я нажимаю на драйв, либо на мануал, а на второй передачу у меня застывает и дальше тык-тык-тык-тык-тык третью он не находит он не может найти третью, а потом поскольку выдают ошибку, опять обнуляю опять пробую то же самое, вторая и вторая на третьей не перескакивает, ну короче, то второй на третью, то помните до шестой, короче это проблема как я полагаю насколько мне дает мой интеллект понять это наверное все таки вот в этих сенсорах либо shift сенсоры я уже узнал как они называются я узнал parts номер для того, чтобы просто звонить и говорить, вот есть по такому-то номеру такая-то запчасть. Я сейчас взял клиентскую тачку, еду на ней до полчаса здесь есть дилерская, хорошо, что я на стоянке безопасности, ни, ни дорогу не перегородил стою нормально, меня никто не эвакуирует я могу там ночевать. Ну Короче, вы поняли, ладно а может ничего не поняли. В итоге еду сейчас через 30 минут я буду в магазине куплю я там а, вот эти вот сенсоры спид-сенсоры. Поставлю их, будем надеяться, что проблема будет решена. Если нет, тогда придется искать shift сенсоры либо XY-шифтер полностью с моторчиками, ну и дожидаться, кто мне его привезет, либо самому куда-то ехать. Такие проблемы. В общем, ребят, я приехал в такой магазин полчаса езды. Молодцы, ребята, супер такие прям заинтересованные, вежливые. В общем, ребята, проверили по номеру, которым я им дал. У меня была написана ошибка output-shift-сенсор. Что такое output-shift-сенсор? То ли это Сенсор, который на XY-шифтере Вот этот, вот этом расположен, кривом да? Там два такие сенсора есть То ли это они, но у них его нету Они сказали только в понедельник я говорю, Давайте я весь XY-шифтер куплю, огромный 900 баксов он стоит Он говорит, блин, последний вчера забрали То есть это довольно распространенная проблема Они на многих траках устанавливают вот эту XY-шифтер Вот такие два моторчика Но он сказал, что он пошел узнавать, пробивать Сказал, что output-shift-сенсор это именно вот эти штуки Которые я купил на 98 баксов 100 баксов два вот таких сенсора это спид-сенсор, они по-другому называются. Он сказал, что это они. Не знаю, правда ли неправда, они или не они. Еще какая-то здесь жидкость идет, что это такое. Типа смазка, может быть, вот здесь вот смазывать надо. Но я не уверен, что надо. Ну ладно, посмотрим. Итак, ребята, сейчас я вам покажу, как это все будет происходить. Вот мои два датчика. И вот они расположены. Вот один датчик. И вот там еще один датчик спрятан. Вот он сзади, может быть, видно вам его. Мало. Сейчас мне их сначала брейк-клинером я все это сделал здесь, почищу. Вот так это происходит. Затем щеточкой протру, чтобы чисто было. И тогда можно будет откручивать один, а затем и второй. Оп, аккуратненько вытащили. Вот так он выглядит старый. Ребята, вопрос. Вот такая вот смазка шла. Куда ее намазывать? Я так понимаю, на сам, наверное, нельзя датчик. Поэтому где-то вокруг, наверное, для герми... герметичности я сейчас намажу. А вы напишите в комментах, прав ли я был или нет. Наверное, сюда, куда ее еще? Все, затягиваем новым шурупом может быть это кстати для шурупа была смазка но я сомневаюсь ребят вот так это выглядит вроде бы плотно сел со всех сторон датчик все теперь можно втыкать ребята один датчик не хочет вытаскиваться он сильно прикипел Сейчас будем пробовать потихонечку его бить Оп, сломали сломали ребята оп, выскочил, отлично сломали, но он выскочил, ух ты, он какой-то весь маслий вот он плохой был, вот он внутри, видите, треснутый и там остатки внутри застряли как-то мне их теперь доставать надо, непонятно как ребят, пока все безуспешно, как видите, края я пытаюсь отбить но от этого лучше не становится он может туда просто сейчас провалиться и все появилась такая идея, поскольку там а, а, есть такой штырек, вот здесь вот внутри сердцевина а я ее тоже смог вытащить Там образовалось отверстие Сейчас я попробую туда закрутить какой-либо из болтов А потом, соответственно, гвоздодером выдернуть Может быть так получится Ребят, каждый шаг вам фиксирую Смотрите, я вкрутил туда болт, более-менее держится Дергать я за него не могу, потому что я сорву резьбу и все Поэтому я сейчас вокруг буду отбивать мелкой отверткой Чтобы она отстала от металла И после этого уже начну потихонечку дергать, чтобы этот колпачок вытащить Не-а. К сожалению, не хочет. К сожалению, не идет. Но главное не унывать, сейчас что-нибудь придумаю. Я уже дырку почти отверстие уже почти сделал с входным отверстием размером. Все туда осыпается. Блин, это, конечно, печально. Ребята, порадуйтесь за меня. Я его вытащил, смотрите. Видите? Yes! И вот такая вот дырень, куда я вкручивать пытался. Черт, все равно кусок туда упал. Но я надеюсь, что вот эти жернова, там такие большие, большие шестеренки стоят, она все это дело перемолит. Ну и останется где-то в фильтре, в масле, я не знаю. Приеду, буду тогда менять. После того, как поставлю сенсор, уже буду пробовать заводить. Ну а пока сейчас буду все чистить, мыть, потом ставить сенсор, другой сенсор. Потом масло заливаю до полного. И потом накидываю и пытаюсь заводить. Так, ребята, продолжаем мучиться вот с этим болтом. Теперь я вам покажу оказывается у меня был ребята ключ вот он обычная 1 2 а я ездил покупал что-то там Оп. все вставил теперь вот так и пытаемся открутить пошел одел. довольно просто что там у нас по маслу можем пальцем вот так вот посмотреть ага. масла нет ребят где-то, где-то, где-то внизу, внизу, где-то вот здесь. Ребята, у меня вот такой насосик есть, который работает таким образом. Один конец в бочку с маслом, второй конец вот сюда и качаем. Оп, масло пошло. Втыкаем в отверстие и пошли качать. Потом посмотрим, сколько ушло. Сейчас мы ее затыкаем. Да, полное масло, отлично. То, что нужно. Закручиваем, и все, вуаля. Ребят, канистр на 4 литра, смотрите сколько ушло, больше 2 литров. Видите, 2 литра сечка, оно еще меньше, вот здесь где-то. Это очень-очень нехорошо. Другой стороны хорошо, что заметил и долил. Ребята, к сожалению, первый запуск не увенчался успехом. Я завел трак, подсоединял аккумулятор, но, к сожалению, ошибок стало еще больше. 56, 57, видите, они чередуются, 37, 56, что это за ошибки, вообще непонятно, опа, сервис сейчас не горит, а вот опять загорелся, я не знаю, ребят, что еще делать, короче, ребят, электрику одному позвонил, я говорю, слушай, ну что за дела, что может, что может быть, он говорит, какого года трак, я говорю, сказал ему, он говорит, скорее всего, XY-шифтер надо полностью менять, да и все. Я говорю, ну, я сенсор поменял, он говорит, ну, поменял, отлично, теперь надо менять XY-шифтер полностью. Я говорю, окей, будем менять. Ничего не остается, ребят, придется его менять. Но меня это сильно-то не беспокоит. Беспокоит то, что это займет время, время его доставки. Короче, ребят, история такая, я сейчас обзвонил магазинов, наверное, 20. В Хьюстоне 10. И, может быть, там, в Houston, может быть, 10, 12, и 8 в Майами. Ни там, ни там, к сожалению, нет в наличии. И вообще сейчас очень большая проблема с запчастями. Поэтому траки сейчас стоят. Тут вот мой трак там в 2-3 раза уже дороже, чем я его покупал. И главное, что я дозвонился в Майами и заказал. Там мне причем, уже знают, я там какие-то запчасти брал. У них там уже все, в мой номер все есть. Они даже без подтверждения заказали эту запчасть. Сказали, в понедельник, вторник будет. Сегодня пятница, ребят. Поэтому два дня мне просто кайфовать где-то, в деревне какой-то, но не время уновать, я буду заниматься чем, ну вот у меня есть там гантельки, я буду гантели поднимать, может побегаю, вечерами прохладно, в принципе, сейчас пойду в отель, он отель рядом есть, стою я нормально, я в принципе на стоянке на нормальный, пойду сейчас в отель, уберусь, приберусь, руки помою здесь, протру здесь грязь, которую я навел, что делать, деваться некуда. Сейчас мы с вами посмотрим, что там за отель, а потом поедем куда-нибудь по пообедаем. Вот что мы имеем. Две кровати, no smoking room. Ну, в общем, все как обычно. В общем, ребята, я немножко отдохнул, дух перевел, скупался, переоделся. А, почитал еще раз Google и знаете, что придумал? Сейчас я вам все расскажу. Взял клиентскую машину, катаюсь. Что делать, ребят? Как надо выходить из положения, правда? А, заправил ее, кстати. Заправил, был пустой бак. Я сейчас начал искать в интернете, нашел человека в группе там дальнобойщиков американских. Который имеет этот тай-шифтер новый, он просто купил, но он ему был не нужен, как оказалось Короче, он у него новый остался И он мне предлагает все это дело купить у него за 600 баксов А новая шифтер как я уже говорил, стоит там 900 тысяч, что ли, что-то такое И вопрос в чем? Вопрос в том, что мне надо старый мой шифтер снять И посмотреть, там есть такой специальный язычок, который, соответственно, переключает коробку вправо-влево и вперед-назад И этот язычок, он разных размеров и он говорит, померь свой язычок, посмотри, какого он у тебя размеры Если размер будет совпадать, тогда ты можешь смело мой брать и ставить Если он не совпадает, тогда просто его не буду тогда покупать, буду ждать здесь вторника Так, и вот этот язычок меня интересует Видите, довольно такая легкая процедура, от 4 болта открутил и снял Вот видите, вот этот вот шток, который ходит вот он нас интересует. Вот он вперед-назад мотор его двигает и влево-вправо. На самом деле, ребят, все довольно просто. Я замерил сейчас этот язычок, замерил расстояние между отверстиями на всякий случай. Но, в принципе, все сложно, все как бы логично. Стоят датчики. Мне кажется, у меня проблемы, честно говоря, в датчике, во всем вот этом XY-шифтере. Но, в принципе, когда-никогда он все равно выйдет из строя, и трек я продавать не собираюсь для себя, делаю, поэтому поменяю сразу XY-шифтер. Не знаю, есть некое волнение все равно после того, как я поменяю, что произойдет. Поедет она или не поедет. Или, может быть, нужно будет вмешаться у кого-то электрика, чтобы он компьютером там что-то там настроил, взял 500 баксов с меня. В общем, ребят, время. Часов 12, наверное, ночи. Я сидел в отеле, начитался интернетов. Как мне удалось выяснить, все-таки у меня проблема с спидсенсором. То, что я сегодня менял, как мне сказали, это не спецсенсор. Что это такое? Непонятно. Это какие-то два датчика. И мне вот спецсенсор как раз нужно поменять А вот эти датчики менять не нужно было Но раз уж я их поменял уже то Будем работать как-то с этим Ребята, с утра пораньше пришел опять в трак И вот смотрите, покажу я вам, где находится Вот, вот это вот есть э, Спидсенсор, который на кардане Помните, я вам вчера говорил А вот это не спидсенсор, сенсор то, что я менял Это что-то другое Но по ним ошибку сейчас не выдает Выдает сейчас по спидсенсору. А спидсенсор закис если не получится, придется его убивать, как в прошлый. Такой план, ребят. Сейчас полезу, наверное, вниз. Буду его оттуда вытаскивать, пытаться. Все, ребят, кажется, вытащил обойму, раздолбал я ее там. Соответственно, теперь нам надо там почистить все ВД-шкой сейчас. Помыть. Видите, там сколько грязи, пыли. И установить старый соленоид, который у меня стоял наверху. Попробуем поставить его для начала. Ну что, ребят, заменил вот Так теперь выглядит новый. Довольно плотно он туда, знаете, встает. И вот здесь между валом, карданом остается местечко Это такой электромагнитный клапан Который будет улавливать Скорость вращения нашего Кардана Ну что, ребята, пожалуй, начнем, наверное, с того, что Просто скинем ошибки все, да? Раз Два Три Четыре Пять Шесть Повернули Затем лампа сигнальная должна гореть Вот, горит сервис Сервис горит В течение пяти секунд Сервис горит, сервис пропал. Теперь надо выключить систему. Ага, система выключилась, я слышу, что shift выключился. Видите, как я его отмыл хорошо? Система выключилась, пробуем заводить. <звы> Ошибки никакой не горит, сервис пока не горит. Ребят, ну что, пришло время пробовать, давайте выключаем тормоз. Мануал. Первое. Первая включилась. Вторая. Вторая переключилась. Слышали? Еще раз первая. Слышали? Нейтрал. Без проблем. Мы победили, ребята. Вы поняли? До чего доводят страх безделья. Мне просто было страшно, что я 4 дня здесь буду находиться без дела. Я не могу себе это позволить. И я начал читать всю ночь Google общаться с людьми на форумах общаться youtube смотреть эти анг англоязычные ролики это катастрофа ребята когда ты английский я понимаю но вот такие вот как сказать технические части которые представ... предстоит мне заменить устранить с этим пришлось разбираться и я разобрался пойду в отель сдам ключи искупаюсь переоденусь и выезжаем